Всем привет, Макс Риск, у меня есть слабая тактика, вот голуба, смотри. Вот что у меня есть, списы. я изменю за митикмой, но думаю, что так сработается. Вы очень-таки надо было убирать, у меня сидит. Сейчас можно брать кубки от битвы 1 на 1. Для начала, потом уже можно куда угодно. Вау. Точка, понятно. Ну я через наш войска, самое главное, Теперь я теряю буду поиски. Отключение... испытание. вон здесь. Так. Вот угу. все. куда что делать, но сначала воська, да, воська Ну, ну, ну, ну, Лучше, конечно, еще брать, если нет, наверное, есть. По-моему, я его не убирал. Тихо-тихо-тихо, пожалуйста, не надо. Ах, время потеряю, да? В этой игре нужно время экономики это очень важно, как понимаю. Да, раньше не понимал а теперь уже не знаю, как условия. Псы, летающий давайте. А, не хватает, да? Десятку, двадцать пять, отлично его берем ну и сразу ставим точку здесь на здесь ну, давайте даже еще один. замок так. еще одного так давайте вот этот чувак иди я вас на карте его даже смотрите я хочу конечно круче селить чем это брать Однимаем. Да уже поздно. Опана. Круто, да? Так, Амагай. Так, потом вы что воздушно побежать А защитник, кстати, очень чего блин? <с> Ловить его. Копайте меня, войска Я знаю, что скорость самого на Ничего все можно еще несколько ага, вот почему пускал атаку язык защита атака отлично кстати тактика Защитная тактика. мне конечно говорили я не разбрасывайся а войсками он меня услышит. эти в вашем мире. Сделаем. Спасибо, что Написали. Я буду это знать. Я как-то волнуюсь. еще чё? Я волнуюсь. Ладно. Псы у нас? Ну окей. Прям какой-то отряд, слушайте, построен. Так. Кучка с вором здесь файпится можно пойти призыв нужно стрелять я понял скорость, на ну, потом ну понял Окей. потом Упали уже? что не вот, видите, вот, там Вот у меня путь. Немножко. Да, не поможет. То ворков. Зданий до ускорения, потом уже всякие интересные штучки. Тут еще одно здание. он Волнуюсь. Волнуюсь. Может быть он еще одну базу построил, кто знает. Давайте все пока на битву. Так, и вы все остальные тоже. Моду ну, ну, а чем там рак потому что не понял огнемельчики все интересные вот этот вот, вот, вот, вот нет, поэтому мы берем всегда вот такое вот все э, стоп стоп стоп я вам не говорю воевать все на работу все на работу кстати уже новую точку пора делать вот на всякий случай. Битву за место уже нужно смотреть не ну вроде бы я уже понял как играть легко они же говорили что ты не умеешь играть поверю поверил твоей все, он так давай 20, что прям все возвразу бахать. бахать. Бахкать сап теперь. Чтоб запусали все всех. Вроде бы победа, кто узнает. Прям знаете, как сильный очень потаку. Огонь, защита. Так, больше войска самое главное, статистика, уничтожено врагов, самое главное, с сбора газа, у него больше водка, помните, когда я там делал, делал ролик по если у вас там больше сбора газа, это плохо, нужно уничтожать врагов обязательно, поэтому Берите такую колоду, возможно, она самая лучшая. Так, я хочу, чтобы я прокачался. Давай. Время есть, можно еще одну катку. Мы ну, вот 10 минут. Ну, потому что, ну, короткий ролик, очень не классный. У меня слишком громко было. Ладно, подожди, микрофончик. Пробный микрофончик. Да, 8.1 теперь. Да, 5.2. Вау, они прям марсиане, ну, такие появились и такие убрались. Так, первое дело, вы знаете, вы знаете. Боксотку. Давай прям тут что у нас два прохода. Ну окей. Ну а прям здесь. Сотку хочу. Давай. Строй. Потом вы 150 строите. 150. Ну что еще на хочу еще двухсотку чтобы ускориться зазвучно будет еще тома честно то опасно ну ладно еще одного давайте тоже прав давайте 400 что ли? Ты покажи нам, блядь. рак. Так, Тоже, кстати. А. -а, -а решил так поступить. Какой хитрый. Не в принципе... Нет шанс. Кто? У меня что, ты то невидимые за мной понится. Атаку. как я понял у меня тут а... да может можно нам ну, помочь чего блин ладно кусать всех псы кусать кусать псы В атаку все mm -hmm. не нравится псы я такие, чего я такое ну, поздно Ладно, все. Мэджик упра. Все. И там просто отдыхайте. Mm -hmm. знаете призвал здесь мало так ух тяжело но я попробую что-нибудь сделать ну я понял какая тактика обычная как так. нужна новую точку ага понял нужно построить один лагерь построил и будем приселять их Пусть как-то можно, а то я не Ладно, хорошая. Разведка будет. В принципе, Ладка построена. В этой лодке можно садить убирать. Ну, 10% вау. Это вази Круто, кстати, было. Можно напасть его здесь, там, если там он есть. Так, что-то ну, построить. Звезд. Чуть скорока будет там уже. Окей. Чем больше газа, тем лучше говорят ряд по старинке что вот, Давайте по классике. Так, отлично, посадка. Давай 400 давайте. Так, ты лорточка. штука, кстати, один нам достаточно будет. Так, с помощью этого можем пора перенести кстати посадка 50 процентов давай сюда иди язык как по мне есть, как, самое главное казарма все это в этом муки все давайте все отлично едешь сюда вот там не понимаешь приехал зарядышком кстати призы орков давайте тут что-то построил не ничего не построил ладно это значит у нас будет секретно больше 8 Ну, ладно, знаете куда? Садка. Все в атаку, так ты можешь обратно возвращаться. Все, ну вы все в атаку идите. Вот кого возвращается. Все, ускоряем то все дело. Понятно, думаю? Кстати, сначала экономику рушим, потом уже призываем всех кого можем И всех в атаку вот коне такое зарбот начинается тем делом идти кстати нас расстреливают слышите вы откуда у вас леги мне ну, уже очень интересно хорошо Тогда будет тоже капитать не ну я так не играю люди вы понимаете что у них есть что-то нечто лега блин как мне убивать лего если нет времени призывать ему лучше нам договориться Нет, так не интересно, честно. Кот как поверьте. Давай кто-то. ток. Попадут. К ним не поздравится. Больше, больше, больше. все, не здесь. Всё, мы атаку стройка. Что нибудь происходит? Атака, призыв. Так. Как они убили наших гигантов, слушайте? Дракончик. Ну реально, друзья, я не знаю, что за дракончик. Ну реально, смотрите. Как у Стройка вот так. Нужно, вот. знаете, кого? рисовать летающих, как немнимых пару работ, они нам помогут, вот, там какие-нибудь мучились. Все, вроде бы, победам. Вот вот. Ну, ладно, такой. Вот хм. что, реально может втыклать? Если прямо так, вот... Только звать еще лодок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. так а вот тут все тут не делайте такой все в атаку все в призем давайте хорошо ты знал лодку играйте это идите к новому месту как на война вы не видите главное да? тут случай посмотреть Хорошо. Ну что, круто, круто. на говнюк, давайте потом этим разберемся, найти давайте идти сюда вот, нападаешь что-то секретное, ну, к примеру. Ну, тут куча говнюк, кстати, у него, у него такой, как думаете, мы играем Вот ее все возможно. Зачем тут точка стоит? Так, рукой завет. Батюк прям сейчас. А, уже все. Вроде бы две победы, а я так волновался. Не сильный персонаж. О, железо один. А, мне не верили. Ага. -а -а. а, железо один. Там можно подключать персонажа. Специальная скидка за повышение лиги. Вау! честная перс... Вы честь персонажа в железо 1 лиги? Вы мы подготовили для вас особенную скидку. Угу. А, -а, а ну блин, ну извините, меня денег. Ну классно было. Классно. получим никто призы для этого. Также открываем Смотри следующие ролики. Так, ну я по стриту можно прокачать? или Нет. Бля, ну, ну, интересно. Вот он чуть ежедневно знание класс. Так, еще здесь блин, тоже класс. Давай, давай, получаем, блин, летика. Зачем блин? Я же что-то важно. О, сколько прокачки. Тут, тут, тут, я еще прокачаю в следующем пока.